и в сегодняшнем выпуске я позволю себе сделать обзор собственной игры. Эта игра называется «Забытые былины», и выпущена она официально так и не была, да и вообще, что называется, свет не увидела. Но нас это останавливать не должно. Мы вообще люди с вами смелые, а в интернете и подавно. Игру я написал в прошлом году, в 2018 то бишь. Точнее, начинать надо не с этого, а с того, что есть такой конкурс, «Игровой кошевар или «Гейм-шеф». Он проводится на бусурманском языке ежегодно, начиная с далекого 2002 года. Его основал Михаил Холмс, автор Универсалиса, но основу подхода заложили еще раньше своими проводившимися конкурсами такие люди, как Клинтон Никсон, которого вы можете знать по играм Тень прошлого, Донжон или Паладин, и Джаред Соренсон, известный в куда более узких кругах, но регулярно получавший награды на всяких инди-конкурсах. Первый год работ было там штук 6, во вторую уже почти 20, а потом доходило и до 40, и до 80. Условия конкурса просты. Участники получают одну заданную тему и 4 компонента, которые в создании игры так или иначе должны быть использованы. И за ограниченное время участники должны разработать достаточный для игры черновик правил. Свою любовь к конкурсам, в том числе и ролевым, я никогда не скрывал. Активно в них участвовал, организовывал и даже сайт держу на эту тему, с архивами это, это просто сайт с архивами разных старых конкурсов, проводившихся на сайтах типа Мансера, Геймфорумс, РПГ и тому подобных. Но в, в англоязычный кашевар до этого я не лез, а тут вот вдруг захотелось. Темой в прошлом году была забытые рассказы. А компоненты были тупой, ну в смысле тупого оружия, быстрая ходьба, овечья шкура и вес. Их объявили 17 августа, а 26 9 дней спустя работы надо было сдать. Как потом оказалось, работы раздали на рецензирование обратно участникам. Это письмо попало ко мне в спам и меня с конкурса сняли. Так что если вы ждете, что в конце я скажу, что взял все пальмы Перминса, то нет, не скажу, на этот раз без пальм. И по довольно тупому поводу. Но, к сожалению, бывает и так. Так что учитесь на моих ошибках. И если где-то участвуете, читайте подробно правила и их соблюдайте. Особенно административную часть. Что, когда, кому, куда посылать. И э, в спам заглядывайте. Тем не менее, выложился в ту неделю я довольно неплохо. Поэтому и хочется об этом рассказать. Как-то тянет закрыть гештальт. Может, э, кого-то это сподвигнет на еще более удачную попытку. Конкурсы, да и вообще любые мероприятия с четким расписанием и сильными ограничениями, они вообще очень здорово закаляются. Так что советую. Итак, игру я назвал «Забытые былины», чтобы сразу не возникало никаких сомнений в соответствии с заданной темой «Забытые рассказы». Антуражем, соответственно, стали «Русские былины». Я вообще не очень большой фанат заимствований в настолке из славянской культуры и мифологии. Не то, чтобы мне это не нравилось, и не то, чтобы материалом не владел. Всякие там Пушкин, Бажов, Пермяк и многие другие авторы стабильно входили в список моих любимых писателей. И я читал их с большим удовольствием, но как-то вот с совмещением этого дела с ролевыми играми были проблемы. Возможно, это как-то связано с тем, что ролевые игры это так или иначе эскопизм. И играя в какого-нибудь там Морденкайнена, в Леди Боли или в Кидулу, убийцу Личий, мы это чувствуем. А играть в какого-нибудь там Владимира красно ну, это почти то же самое, как играть, я не знаю, в Путина. Новости лучше пойди почитай, если не боишься. А потом уже возвращайся в теплые дружеские объятия эльфов, там герцогов, алхимиков и э, всех таких прочих. Но здесь я все же решил уйти в былины. Все-таки целевая аудитория это бусурмани, и для них это адская экзотика. А мне, в общем-то, не трудно. Внешне у нас, грубо выражаясь, можно выбрать из трех визуальных стратегий. Первая это мультяшная. Она мне сильно не нравится, потому что она сразу настраивает на примитивный лад, а к Стёбу всю игру сводить это ну не совсем для меня. Вторая это, ну скажем, вот Воснецов и, и же с ним. Оно мне не подходит, потому что у меня есть только 9 дней. Это очень мало. Этого недостаточно даже для того, чтобы как следует подобрать иллюстрации. Е ну, если действительно как следует делать. А сам я одну такую буду гораздо дольше делать. Собственно, богатырей Васнецов 20 лет делал. А тут как бы где Васнецов, а где Радагас. Последняя стратегия это Белибин. На ней я и остановился. Белибин очень мощно дает образы именно былинные. Его ни с кем и ни с чем не спутаешь. И он при этом талантливый и скрупулезный оформитель. Рамочки всякие, буквицы, вот это все. И стиль его, в общем-то, вполне досягаем. Так что я много и сразу его картин надергал, именно его. И это совершенно легально, а не в общественном достоянии, потому что он умер в 26 шестом году. Ну и кое-что там допилил и кое-что э, дорисовал. Начал я с места в карьере со стартовой, так сказать, э, былины. Про князя Владимира и пир, на котором он поручил Добрыне доставить дань татарскому хану. Добрыня с друзьями поехал к татарам, хан взял дань, но попробовал переманить его к себе на службу. Тот отказался, конфликт, э, конфликт сменили испытания, в которых Добрыня одержал верх, побил хана и поехал назад. Подробнее можете почитать, поставив на паузу. Там деталей много, они все мне очень по сердцу. И вообще текста здесь сравнительно мало для недели работы. Поэтому я мог себе позволить тратить буквально там по несколько часов на каждую фразу и оттачивать то, где должны стоять какие слова. Так что здесь каждое слово, думаю, находится на своем месте и что-то добавляет к общей картине. На вторую страницу я поместил еще одну былину, почти такую же, да не такую. Князь Владимир отправляет не Добрыню, а боярина Владимира Казимировича, которого я для красного словца назвал Казимиром, а то слишком много там Владимиров на квадратный метр. И отправляет не только с данью, но и с вестями о том, что эта дань последняя и больше не будет. Казимир едет к татарам вместе с Ильей, Добрыней и Алешей, и до отъезда они так пируют, что дань с собой взять забывают. Ну, там они доезжают, опять-таки, конфликт, испытания, стрельба из лука, медведи, победа над ханом. В общем, все те же детали, но в другом свете, в другой последовательности и на фоне совсем другого сюжета. На этом этапе читатель может начать догадываться, что будет за игра, но нужно, конечно, сказать об этом явно. Это важный момент, которому посвящена целая следующая страница. Сидящие за столом будут совместными усилиями сочинять былины. Причем несколько раз, и каждый раз сюжет будет уходить в несколько другую сторону. Будет вилять, будут меняться персонажи, события, их сравнительная важность э, и все такое прочее. В этом смысл забытых ли, э, былин. Правды нет. Как все было на самом деле и было ли, никто не знает. И это не важно. Традиция устная. Так давайте ее устно и поддерживать, рассказывая одно и то же, на разные лады. Как надо надоест один сюжет, его можно поставить с ног на голову, его можно вовсе сменить на что-то другое и так далее. На этом, в общем-то, можно было бы закончить, но мне хотелось тогда все-таки какую-то игромеханику, которую я тут же на той же странице и э, описал. Ну, частично на следующей. Это классическая для нарративных игр разрешение конфликтов, а не задач. Основана оно численно на таком вот броске, очень напоминающем генезис. И шести параметрах, очень напоминающих дыны Только с более понтовыми названиями и с другой э, семантикой. Э, мощь, скажем, используется не как сила, чтобы согнуть там прутья или увеличить урон одного удара а целиком для победы над какой-то проблемой, методом грубой силы. Для тех, кто не знает бросок генезиса, подробнее о броске закрытых блин, скажем так. Мы кидаем d6 и глядим, что получилось. Если выпал один, ничего не получилось, и этот путь закрывается совсем. Но, ну, скажем, играет Добрыня и Бутиян в шахматы, выпадает один, и все, партия проиграна, и этот факт надо учитывать, катить сюжет дальше, уже пожертвовав тем, что э, так или иначе пообещали за проигрыш. Если выпадает два, то не получилось, но можно добавить что-то хорошее. Скажем, царь Бутиян впечатлен и просит поиграть с ним еще. Если выпадает тройка, где у нас тройка? Вот он. Если выпадает тройка, то не получилось, и мы, ну, просто двигаем дальше. То есть, там, шахматы могут оказаться первым из трех испытаний, или есть возможность отыграться малой кровью, или еще что-то. Выдумать можно все, что угодно. Если выпадает пять, то, ну, просто получилось и едем дальше. Четверка означает, что получилось, но мы добавляем что-то хорошее. Опять-таки, можно и выиграть шахматы, и получить уважение Бутияна и, наконец, шестерка, тогда выходит все как надо, и даже эффектнее, и использованный параметр растет навсегда на плюс один. Этот плюс один, он остается между циклами. Но в самих бросках число, как вы видите, не используется. Оно означает э, число раз за одну былину, сколько раз его можно использовать. То есть, если мощь у вас равна двум, то две ситуации можно попробовать развалить грубой силой. Кроме того, сумма всех шести чисел равна весу богатыря в пудах. Мне нужно было использовать вес. То есть начинается игра с 96 килограмм и идет дальше. И так мне показалось красивым оцифровать всякие блины про Светогора, который так долго жил и так много подвигов совершил, что его даже горы с трудом держат. Такой он тяжелый. Следующие три страницы у нас занимают элементы стиля. Разумеется, нельзя ожидать, что простой с улицы взятый бусурманин Сможет так вот сесть и выдать на гора годную былину. Поэтому надо рассказать, кто такие богатыри и поленицы. В тексте, ну, в тексте я слегка упростил э, ситуацию и сказал, что есть и те, и те, где-то они э, одинаковые, но богатыри они все служат князю, а поленицы они э, князю не служат, поэтому больше путешествуют, там охотятся, ищут подвига в вольном поле. В общем-то откуда идет слово Поленица. Ну и иногда вызволяют своих мужей и братьев из княжеских застенков. Отдельная страница о том, что такое булава, меч-кладенец, сапоги-скороходы, шапка-невидимка и скатерть-самобранка. И две страницы с типичными персонажами. Ну тут иллюстрации просто, а здесь с одной стороны Змея горыныч Баба-Яга, Кощей-Бессмертный, Одноглазая-Лиха и Соловей-Разбойник. Это злодеи. А с другой стороны, Светогор, Микула, Вольга, Илья, Добрыня, Алёша, Настасья, Василиса и Марфа. Здесь тонкий момент, как бы, былины, они вообще бывают разные. И Кощей с Бабой Ягой, они не в каждую стилистически хорошо укладываются. И вообще, надо как бы решать, либо, либо крестик снять, либо штаны натянуть. Либо у нас Китиш, Берндеи и Кощей, или у нас уже Новгород, Орда и Хан Батый. Но я в конце концов игродел, а не воспитатель, и умышленно оставляю допуск или недопуск таких вольностей игрокам. В конце концов гляньте на японцев. Они э, очень с легким сердцем делают фильмы о противостоянии не знаю, самураев с инопланетянами. И нам тоже никто не запрещает. Список сюжетных зацепок занимает еще страницу, и я вам даже их прочту. Это молодой богатырь Сходится со старым и наследует от него сил. Богатырь едет опасной дорогой, справляется с лихими людьми, сдает их князю. Богатыря обижают на княжеском перу, и он закатывает свой. Богатырю бросает вызов его сын, которого тот не узнает вовремя. Группа богатырей, или полениц, едет в далекие края искать невесту для князя. Поленица соревнуется в охоте, готовке и еде с великаном. Группа богатырей э, замечает вражескую орду и сдерживают ее натиск. Два богатыря пытаются узнать, кто из них сильнее и им вечно что-то мешает. Богатырь побеждает Горыныча, жалеет его и вынужден биться с ним снова. Поленица побеждает Горыныча и вспахивает на нем поле. Богатырь э, должен оставить княжеское, доставить княжеское письмо колдуньи в палаты, сокрытые от чужих глаз. Молодой богатырь пытается ухаживать за поленицей великаншей. Раз великаншей, значит уже вес больше, опытная. Богатыри собирают налоги и попутно решают местные проблемы. Судьба войны решается поединкам богатырей с каждой стороны. Хвастовство на перу выливается в противостояние с печальным исходом. Богатырь-красавец едет гостить князю и очаровывает местных вплоть до княгини. Одноглазая лиха э, решает выйти за богатыря, но не может выбрать какого. Несколько богатырей э, совершают подвиги в поисках э, в попытках добиться поленицы. Богатырь или поленица напиваются и бросают вызов всему городу. Богатырь бьется с супостатом, проигрывает и его спасает мать-поленица. И последнее богатырь спасает от чудовища кого-то, кто оказывается его сестрой. Список может показаться излишним, или, или слишком подробным, или вообще ненужным, но это фактически такая выжимка, немножко моим напильником доработанная, но тем не менее выжимка из нескольких э, настоящих серьезных книг таких исследователей блин, как Азбелев, Буслаев, Миллер и Стасов. То есть уже доподлинно известно, что из каждого из этих сюжетов действительно можно выжать целый сноп. Хороших, годных были. Остались только две страницы с кратким содержанием и с титрами. Я коротко пройдусь по выжимке, но сюда повешу самую последнюю страницу. Она мне внешне нравится больше. Да и вообще напрасно я ее что ли весь день последний рисовал. Итак, забытые былины это игра без мастера, в которую можно играть одному или в компании. Целью является рассказать красивую былину, а затем рассказать ее еще и еще раз. Но каждый раз на другой лад. И каждый заход, конечно, стараться сделать лучше, чем все, что было до него. Антураж тут былинный, со всякими поленицами, богатырями, соловьями-разбойниками и татаро-монгольским игом. 6 плюс-минус дынодышных параметров используется в разрешении целых конфликтов с броском кубика с разными эффектами. Ход начинается с самого старшего игрока и идет по кругу. Ход заканчивается, если кто-то рассказывает его дольше трех минут, или если кто-то другой вмешивается с запросом на бросок. Как-то так. Спасибо за внимание, надеюсь вас немного развлек. Желаю вам тоже побольше участвовать в конкурсах и, конечно же, расти и выигрывать. И вообще, спешите жить поживать, да добра наживать, со спины горботеть, с живота богатеть. С вами Рада Гаст был, мед пиво пил, по усам текло, да в рот не попадало. И пока вы на это видео глядели, солнце взяло да и село, как оно взойдет и дело дальше пойдет. А пока выпуску конец, кто дослушал, молодец.